Всем привет! Сегодня мы посмотрим второго робота из конкурса Лучшая постройка. Подробности конкурса вы можете узнать на моем discord сервере. Ссылка в описании. Так, начинаем смотреть робота с, с Пактуса. Вот, все. А, нормально. Сейчас я перезайду в команду. Прими, что строительство, вам потом понадобится. Так, начинаем смотреть твоего робота. Сначала расскажи и покажи, что он умеет. Есть Сейчас. Он умеет ходить, закрывать, ну, вот так вот закрывать дверь. Ну, вот этот вот правый рычаг, вообще он, типа, крутил вот эти вот мини но они что-то сейчас не крутятся. Сломалось как-то. Ну, вот залезать тут можно... Не, давай ты вниз, будешь... Вниз, вот... Ты сначала покажи, а то я, я потом лучше посмотрю. Кстати, от первого лица очень красиво выглядит. Вот так вот он входит. О, входит нормально. Ну, я механизм... Вообще, сам делал, типа. Я даже не знал, как делать роботов. Вот Но механизм вот. хороший, прям очень хороший. Ну, именно. <говорит> Если нажать на переднюю кнопку, то, типа, такая как, наденется, типа, как ну, как виртуальный вариант. Ну, такая, шлем. Ну, чтобы просто смотреть. На что-то сейчас а. как-то без... Ну, короче, шлем такой надевает. А как ты его наденешь? <говорит> Он же у тебя, помнишь, одевался? Я помню. Нет, <говорит> типа... <говорит> Uh, он uh, ну, типа если от первого лица сделать, то он будет прям uh, нормально. Ну, вот ну ладно, я потом тоже uh, посмотрю. Кстати, можно стрелять из пушек. Uh, и самое крутое это, мне кажется, прыжок такой. Какой? Вот, Если нажать на Е, e, uh, то он сделает uh, прыжок. Ну типа тут механизм стоит, и так вот так делается. Ты куда-то далеко улетел. На базу, давай. Прыгни ко мне потому что он, ну, его сложно поставить на ноги, когда он упал. Ну сейчас попробую как. -то. А, у тебя там кресло водителя, да? Нет, так, просто сейчас. прыгни оттуда, не обязательно даже вставать. Так, а, надо хотя бы а, сейчас я его вот так вот сделаю. А, давай, прыгай. Короче, давай, я давай заново и загрузи поставлю. и рисуй тянись. Да, окей. Ты его заново загрузи. Давай, теперь я попробую, посмотреть тогда. Окей. Давай. Так, сейчас я сам тебе помогу тоже убрать. Окей. Страшно смотреть, как все твои машинки на глазах падают. Так, теперь отключаю фиксацию, давай я его рассмотрю, посмотрю, ну и что такое. Ну там, конечно, сложно как-то, ну там обойди, типа, да. Ну я понял. Так, нажимаю на левую кнопку, закрывается дверь, да? Дальше ходить вот так. На Пушки на Э. Uh, да, ну потому что как-то он долго ходит, из этого я придумал типа сделать прыжок такой. Так, опускаю маску еще хоть. От первого лица да, прикольно, выглядит. сам убедился. Такой... Нажал на кнопку, а вот у меня ровно делать маска от первого лица и смотреть. Сделала. Сейчас надо чуть-чуть прозрачно. У меня просто что-то с маской. Вот я смотрю теперь через маску. От первого лица видно. Я, типа, могу стрельнуть. Так, теперь я попробую прыгнуть тогда, да? Да, Потому что как-то как не улечу. Прям как будто я в какую-то игру играю, вот так... которая... Ой. Шпагат. Кстати... Э -э -э пресс делает робот. Да. на воде прям. Подъмусь. Да, ну, типа, ты... Я на нем пресс могу назад. делать. Ща, поднимусь. Блин. ща я наверх. Возвращайся. Я возвращаюсь. На нем О, сложно вижу. Да, я тоже тебя вижу. Я что, сложно возвращаться? Давай ты смотрим. Там есть места. Я могу показать механизм. Так. А как этот робот называется? Смешной. Сейчас, я вспомню. Сейчас я посмотрю, как я там его Блин, Не, не могу вернуться. Ой, все, я на базе. Наконец-то. Ну, одна из его хороших функций это то, что он умеет делать пресс. Тоже надо учесть. А отжиматься еще можно, Да. Сейчас переведем. А не, а, а с отжиманиями не очень. Сейчас попробую ну, встать. Тогда. О, Он ровно, видит? прям с мой. Почти. Подтолкнулся нормально. От Если первого лица ты... хорошо выглядит, когда я маску одел. Сейчас. Нажми на кнопку, где маска, пожалуйста. Я хочу заснять красивый момент, как это. О, маска убирается. Ну, тут красиво выглядит. Сейчас попробую прыжок от первого лица. Ой, вообще страшно как-то. А, там все улетел. Ты сейчас э, умер? Нет, что? Я так быстро а, не блин? сдамся. Я еще живой. А может сейчас попробуем биотобот -э пройти? Блин. Нет. нет. Легче пройти ну, на постройке моего брата. Типа, нет, мы там будем будет. этот. Это же челлендж роботов нет. сейчас. Ой, <свят> ой ой ой ой О нет. Блин. А можешь заново загрузить? Я нечаянно этот, бездну улетел. Но мы сейчас снимаем этот. Ну типа, обзор на роботы именно. Для Можешь, Можно заново загрузить? А, да, я забыл тут машинки. Ну, тогда сейчас мы будем сейчас билд и бот попробуем пройти. Я лечу. Так. Будет, конечно, сложно пройти. Но мы попробуем. А твой брат будет с нами? Поехали. Три, два, один, гоу. Сразу включай заново магнит, чтобы потом снова прыгнуть. Ну, думаю, мы будем только на прыжках это все проходить. Наверное, да. У меня пока один прыжок кончится, а когда второй начнется, у меня okay. уже хватает новый прыжок. <laughs> Мы я с тобой живой. на одной линии. Давай, прыгай. Тут надо побыстрее. Блин, да лучшая а? формилка, наверное. Я сломался самоги. <laughs> а я нет, а я живой. А я в конце уже. Уровень с маяками. Серьезно. <laughs> я прошел. Ой. О нет, о нет, о, нет, о нет. Дело плохо, дело плохо. Ай! У меня робот взорвался, там динамит же стоял впереди, помнишь? Я, короче, об камень врезался, он у меня взорвался в дребезги на уровне с водопадом уже. Эх. Нет. Я почти прошел. Из за этого динамита взорвался. Я могу, кстати, показать механизм. Там, а, конечно, ну, давай, давай, да, если да. ну что, местой 50? Да. Ну, мой робот взорвался, так что. Который у меня был. Так, все, я на базе. Снова. Тут чей-то шарнир стоит. Ой. Ну давай, да. загружай тогда. Сейчас. Конечно, как-то плохо то, что надо убирать каждый раз. Ну вот так вот. Ничего, один раз только. Так, ну давай. А я тоже могу раскрыть что Такой так. механизм. Там должны крутиться барабаны, но они не крутятся. Да, ты чтобы они крутятся? Вот такой вот, короче, замысловатый. А вот этот вот, это, типа, в колесо там стоит? Ну, это чтобы прыгало. Ну да, это потому что, ну, Слондор тоже так делал. Ну, тут просто тиропиводы. Ну да, вот пчелки ноги я достаточно сложно и должен делать, потому что я даже не знал, как делать. Я первый раз делал робота. Ну, в принципе, как у Кримса, прям, Кримс тоже взял, начал что-то делать. Так, я сейчас вылезу из него. Ну, так, его способностью он может открывать и закрывать вот это, дверь. Сейчас расфиксирую. Открывается, закрывается дверь, также он может прыгать очень далеко, стрелять из пушек барабан у него не крутится. Причине для первого лица у него тут есть маска такая красная детектор. А. Ой, ой.